Так вот, блядь, ребенок кричит, заняться им неким, блядь, некому. Сидит папа, чинит, блядь, машину. Значит, игольчатый подшипник, да, про который рассыпался, он стоит 750 рублей, в экзисте. Вот, значит, пожалуйста, если вы чем-то можете мне помочь, пожалуйста, помогите. И если это видео кому-то тоже пришлась такая хуйня получилась в жизни, то, блядь, ну, мне посочувствуйте, поставьте палец вверх. А то, как я решил эту проблему, я тоже сниму видео, выложу и вы уже посмотрите, что я там накуралесил. Или может быть я просто тупо не стал заморачиваться и купил, блядь, ебаный стартер, что не хочу делать. Абсолютно. Новый, имею в виду, стартер покупать не хочу. А вот день при ушный на Авито тоже не вариант там, блядь. У нас тут в области нету нихуя. Где-то в Питере там есть, блядь, на разборках. Ну так я же тут пилить, что ли, нахуй до этого Питера? Вот, Короче, я злой и нихуя недовольный Все. всем спасибо, всем до свидания Доброго времени суток Мои друзья, которые заглянули посмотреть на это видео Значит, следующая проблема у нас случилась с моим транспортером Это накрылся стартер Ну как, он у меня не заводился Машина не заводилась при минус 20 градусах Стартером крутил, крутил, крутил, крутил Вот пока стартер работает, машина работала и кто же думал, кто же знал, что произойдет такой небольшой пиздец. Значит, пытаюсь найти на всех форумах, чем заменить свой стартер. Нигде не могу найти. То есть, может быть, это какой то машина тоже подходит. То есть, у нас конструкция, значит, стартера выглядит следующим образом. То есть, не так, как у некоторых бывает. Только экранчик открыт, да, и там внутри этот стоит. У нас непосредственно, вот он на транспортерах, такая штучка эта, которая крутится. Вот она здесь. Значит, проблема заключилась в, в чем? Это я просто так я показываю ротор. Значит, смотрите, вот эти вот шестереночки, в них есть сепаратор. В них, в них есть сепаратор. Там внутри. Это я еще показываю вам более-менее живой сепаратор. Точнее, подшипник. Да, вот там внутри а, сепаратор. А, нет, вот этот вот более-менее живой. Вот он. Сейчас я это сделаю поближе, секунду. Оп. Вот. Значит, вот такая вот херобора с ней произошла. Этот более-менее целый, этот тоже более-менее целый, а этому вообще пиздец пришел. Причем пришел пиздец, так сказать, пришел пиздец оттуда, откуда совсем не ждали. С этой стороны вот должно быть не заподлицо, а должно торчать. Как, к примеру, вот на этом. Да, видите, торчит. на этом разница чувствуется, да, вот и этот этот вообще по ходу дела самый целый, да, то есть вот может быть там видно будет, вон там сепаратор, вон они подшипнички длинненькие, вон они там вот лежат, вот они давайте на свет, вот так вот я сейчас вот сепаратор вот, значит, что от него осталось. Это корона королевы германской. Ай, блядь. А вот они все. Ебать тех рот сепарат. Эти подшипнички игольчатые, которые развалились. Их 8 штук. Значит, в общем, вся эта ситуация выглядит следующим образом: два болта, да, вот это. Значит, вот эту штуку я хотел заменить. То есть, ну вот, грубо говоря, замените три. Где-то тут, блять, фокус, фокус, фокус, блядь. а Где же фокуса? В чем же фокус? Да сейчас мы сделаем фокус, чтобы более-менее снималось. Значит, вот э, статор нахуй, ротор точнее. Вот я хотел взять эту штуку, да. То есть, если вы разберете. То увидите, что вот на этой вот мундуле стоит а, вот эта вот херня вот так вот и внутри там еще вот эти три а, шестеренки вот там крутятся значит а, на экзисте я посмотрел этой штуки нет вот этой вот конкретно штуки нет вот вместе с этими вот игольчатыми точнее шестереночками да как они тут встают вот так же вот да приблизительно вот внутри. Значит, случилось следующее, что просыпался этот подшипник игольчатый. И, соответственно, позабивалось в эти все вот э, зубчики. Везде эти позабивались эти вот иголь, игольчатые подшипники. И соответственно заклинило все. Значит, что еще погнуло вот эти вот э, эти штырьки, стоят не на своем месте. Их погнуло нахуй. А так все работает. Только не крутится. втягивающие все работает, все нормально, всё без проблем. Вот. И, может быть, кто-то посмотрел уже это видео, или сейчас смотрит, может быть, вы мне скажете, щетки в, в охуительном состоянии, в принципе, они еще достаточно... Да и есть такого нахуй, Коля, блядь. Коря, коря, коря, что мой драгоценный. Вот, значит, они еще в заебательском состоянии достаточно выглядят. Хорошо. Ну, тут есть, конечно, да, недочеты какие-то мелкие, это все потом устранится. Но сами щетки еще достаточно бодрые, достаточно здоровые. То есть не в щетках дело и не в роторе даже дело, да, которое я вам поначалу показывал, а конкретно вот в этой хуйте, которая развалилась и навела всему пиздец. Новый... А, кстати, да, по поводу стартера я в душе не где я тут посмотреть какой он у меня 1.8 киловатт или 1.1 киловатта или блять вообще кто ты нахуй что ты откуда ты блять немецкий ты или ты вообще хуй победишь кто значит пожалуйста напишите мне я вас очень прошу прям просто умоляю от какого автомобиля подойдет сюда стартер если подходит только от Т4 просто ставьте лайк да а если кто-то знает что подойдет к природу, b3 или от b4 Volkswagen, то есть двигатель там в принципе одинаковые. Вот, может быть, стартер подойдет. Вы, пожалуйста, что напишите там, либо мне нужно покупать новый стартер, на что не хочется тратить 9000 90 сейчас, который стоит. Вообще прям не хочется. И в чем может быть проблема? Не заводится машина, то есть работает, пока стартером кручу, она работает. И не заводится, блядь, вот ни в какую, сука, не заводится, не хочет на морозах вообще заводиться. Все. Всем спасибо за просмотр. А, ну, вот такая проблема, так скажем, у меня возникла с, с моим стартером все там пишут, как бендиксы меняли и всякую хуйню, у меня все это прекрасно работает пока я не наебну ну да, это мой косяк, пока я не наебну именно вот этот весь механизм и может быть где-то если он можете его найти, или знаете, где его найти вы мне напишите, пожалуйста, на каком сайте он продается потому что в Exist этого нет нет, именно этого узла не продается один подшипник игольчатый стоит 750 рублей внутри